Мне моя подруга рассказала, что ее муж может 35 раз, а ты и разу не можешь. Сейчас подожди. Алло, привет, Сань. Слушай, мне тут моя какой-то херь городит. Что ты там 35 раз со своей женой можешь? Что, в натуре, что ли? А, это туда-сюда обратно насчитает? А Я понял. Ну, пускай так дальше и думает.